Делая сладкие заготовки, приготовьте джем из яблок с апельсином и лимоном, прозрачные яблочные дольки пропитаны ароматным сахарным сиропом, от такого лакомства никто не откажется, готовим. Джем готовится очень легко, главное дать сахарному сиропу пропитаться цитрусовым ароматом, тогда заготовка получится очень вкусной, придерживайтесь рецептуры и джем вас приятно удивит. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте необходимые ингредиенты. С апельсина и лимона снимите цедру, очистите от кожуры цитрусовые, удалите белую пленку, пробейте в блендере. Возьмите кастрюлю с толстым дном, вложите дуршлаг, переложите измельченные цитрусовые, перетрите ложкой, нам потребуется только сок подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов к соку добавьте сахар перемешайте поставьте на малый огонь нагревайте до растворения сахара постоянно помешивая в сироп добавьте цедру цитрусовых проварите на малом огне в течение 10 минут помешивая после снимите оставьте при комнатной температуре на 4-5 часов чтобы сироп пропитался цитрусовым ароматом. Яблоки очистите от семенной коробочки, взвесьте 1 кг, нарежьте на крупные дольки. Из сиропа достаньте цедру апельсина и лимона, дольки яблок переложите в охлажденный сироп, поставьте на огонь чуть ниже среднего, нагревайте, помешивая, с момента закипания варите 40 минут. Готовый джем станет янтарного цвета, Дольки яблок пропитаются сиропом и будут прозрачными. Горячий джем разлейте по чистым, сухим баночкам, укупорьте и уберите в темное место. Из указанного количества ингредиентов получилась одна баночка объемом 0,72 литра и одна баночка объемом 0,5 литра. Удачных вам заготовок! Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Яблоки – 1 килограмм без семенной коробочки, апельсин – 1 штука, лимон – 1 штука, средний или половина штук крупного, сахар – 1 килограмм. количество порций – 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Пусть вам сегодня повезет!